Добрый день дорогие друзья и в этом видео я хочу всех поблагодарить кто поучаствовал в совместной закупке семян павловни сорта Паутон Z07. Я уже всем кто заказал уже отправил семена, они в пути, скоро они будут у вас. Я хочу пожелать вам вырастить крепкие здоровые деревья. Также вместе с вами я Буду высаживать, уже подготовил емкости, буду высаживать эти семена, сейчас планирую высадить. Об этом я, естественно, буду рассказывать и показывать на своем канале, поэтому еще раз благодарю всех. А тех, кто не принял участие в совместной закупке, но тоже хочет приобрести семена, под этим видео будет ссылка на форму где можно заказать семена поглубни. Сейчас еще только начало января, и у вас у всех есть возможность заказать. И, в принципе, большая часть территории нашей страны еще пока холодно. Уже начать пробовать проращивать. В принципе, ну не сейчас, а чуть попозже, может быть, в начале февраля, возможно, начать. Все зависит от того, в каком регионе вы живете, и когда планируете высаживать в открытый грунт. И, примерно, если брать классическую половню, то надо отсчитывать, ну, я для себя определил, это примерно 3,5 месяца. Что касается гибридов, в частности, Pauton Z07, здесь, я так предполагаю, что потребуется, наверное, чуть меньше времени, но это можно определить только попробовав. Я это делаю впервые, поэтому буду пробовать, вместе с вами будем пробовать сажать. И уже по итогам, по результатам наблюдений мы сможем определить за какой срок необходимо высаживать до предполагаемого э, времени высадки в открытый грунт, либо э, в то место, где предполагается посадка. Ну и а на этом все. На... Хотел очень большой анонс сделать. В ближайшее время на канале будет выходить достаточно много, ну как много, будет выходить видеоролики, в которых я, во-первых, буду рассказывать и показывать как растет половня. мы будем я буду сравнивать различные буду сажать различные сорта половнии это в частности классические половния войлочная гибрид 9502 и третий это полуток z07 который уже достаточно всем известен своими характеристиками. Да? И мы сравним скорости роста. По поводу гибрида 9502. Достаточно мало информации о нем, по крайней мере у меня. Возможно, в ближайшее время какая-то появится информация более точно. Но у предварительной информации он чем-то схож с полутон сорта. Внезапно все, на полутонг серия вот эта, да, по характеристикам. Но какой он на самом деле и какой он может быть, да, и как качество в ходе выращивания можно получить понять только попробовав высадить получив там хотя бы первоначальное понимание как оно растет развивается насколько быстро динамично а впоследствии уже после высадки в открытый грунт что это за дерево как оно растет и так далее и подобное что можно будет про проанализировать визуально про Ну, если вам это интересно. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. Обязательно поставьте на справа в нижнем углу колокольчик, чтобы получать уведомления в новых видео. Если вам это интересно вы хотите действительно э, самые первые узнавать о том, что происходит на канале и как я делаю посадку. Если вы уже подписаны на канал и не поставили колокольчик, поставьте. Ну а на этом все, дорогие друзья. Я желаю вам великолепного дня. До встречи в новых видео. Пока.